Косноязычный пустослов, описывающий обыденные вещи с позиции обиженки, смотрящий на все вокруг, как на какую-то страшную несправедливость. Редко, знаете ли, попадается книжка, которой даже задницу подтирать не будешь, потому что лишь больше испачкаешься. Итак, со всеми его творениями. Бытовуха, чьи-то домыслы и недальновидность. Видите, даже тут ложь. Нет у меня никакого колокола. Хотя он название моего канала написал неправильно. Как будто он обычные слова мог правильно написать. «Сука, внимчиво, блять, это теперь со мной на всю жизнь!»